Добрый день, сегодня очередная распаковка. По сути, не отслеживалась, поэтому я вообще не знаю, что здесь находится. Я не предполагаю, но так взглянем. Упакована что... не по... птичка. О, точно я заказывал ее эту птичку, которая должна ответить. Посмотрим. Как впереди отправляем? Такая зелененькая красивая птичка. Что же тут эта штучка? Сейчас я маркировку сниму Вот так она красиво поет. На что она? О! реагирует на такие звуки Ссылка этого чудо будет в описании Кстати Запах немножко пластика Хвост мягкий Мягкий хвост Сам и ну, такие мягенькие Конструкция довольно прочная, Это не странно. Ну поет тут, вот, как слышите сами. Ну, паблик посвисти. <свист> О, красиво поет. Ну все, подписывайтесь, ставьте лайки, впереди еще много посылок.